Всем привет, ребята! Сегодня мы купили набор для творчества. И сегодня мы будем делать насыпные свечи. И вот я взяла ножницы, и сейчас мы будем распаковывать этот набор. в этот набор. Тут есть вот. такие песочки красные, оранжевые, зеленые, белый и желтый. Такие вот стаканчики. Правда, вот эта штучка, наверное, чтоб песочек так уравнять. Ложка. какая-то палочка и сама инструкция я прочитал в этой инструкции то что вот эта палочка это фетильд свечки для да, первой и второй я выбрала большой стаканчик и я вот этот песочек воск буду высыпать приблизительно по одному сантиметру. Чтобы этот песочек воск весь не рассыпался по столу, отрезать надо только кончик. У меня тут немножечко просыпалось, вот вы эту кучку видите. Так что будьте осторожны при работе с такими пакетами. Так, берем вот этот стаканчик. И аккуратно главное что пакетик был закрыт когда вы его откладываете в сторону или в какой-нибудь шкафчик после работы вот тут он, у меня в сторонке есть такая прищепочка я ей этот пакетик застегиваю. Вот так теперь берем другой. И точно так же как и с зеленым пакетиком делаем. По-моему, нормально. Тут у меня есть еще несколько прищепок. Четыре прищепки. Застегиваем. И повторяем. Ничего, если у вас какие-то слай, получились неровные и просто побольше других. Это даже прикольненько. Берем белый. Сыпем. Свечка это довольно опасная штука. Ну, как бы связанная с огнем. Так что без взрослых, когда она будет готова, лучше ее не поджигать. Даже если вам 11 лет. Я тут сыплю. И я думаю, что можно до конца вот так вот досыпать. А потом подровнять вот этой ложкой. Думаю, достаточно. И закрепляем этот песочек последней прищепкой. А последний слой будет зеленый, Ну, потому что так прикольненько. Зеленый в начале и зеленый в конце. Теперь берем вот эту ложку и выравниваем. Теперь переходим к узорам Проталкиваем эту специальную палочку через свои песка и вот когда они валится будут будет получаться очень красивый узор поворачиваем стаканчик и делаем такой же узор еще раз... Поворачиваем опять стаканчик. Старайтесь ближе, делайте стекло, иначе узоры получится не очень. И даже неплохие узоры получились. Теперь берем вот этот фитиль и режем его пополам, потому что у нас есть два стаканчика и из, и из них может получиться две свечки. Теперь просовываем фитиль в середину стаканчика. готова, ну, чуть, чуть пониже можно, вот так. Обе мои свечки готовы, вторую я сделала сама, чтобы вас не утомлять, я взяла спички и сейчас мы будем поджигать вот эти фитильки, чтобы полюбоваться красотой этих свечек. И на коробке спичек написано беречь от детей. И ни в коем случае это нельзя делать без взрослых. Вот. В этой комнате я здесь не одна. За мной присматриваю, как бы что тут не загорелось. Так, берем... готовы сейчас я выключу свет и мы будем любоваться красотой этих свечек занимайтесь творчеством и пока пока ты смотришь на свечки я тебе немного расскажу о воске из которого они сделаны при изготовлении свечей используется парафин Продукт перегонки нефти. Наиболее популярен как материал для свечей. И в том или ином виде входит в состав большинства свечей. Очищенный парафин – это вещество без вкуса и запаха. Не растворяется в воде и спиртах. Плавится парафин при температуре 52 градуса Цельсия. Парафин – это сырьевой материал, который успешно применяется во многих областях промышленности и во многих производствах. Производство свечей, производство мебели и лаков, сушка и пропитка древесины, производство кремов технического назначения, смазок антикоррозийных пропиток. Парафин предотвращает трение поверхности деталей и технических узлов. Производство бытовой химии, обработка металла, смазывание формы перед литьем металла, текстильная промышленность, бумажная промышленность, производство изделий из резины для смягчения смесей. Вот теперь точно все. А теперь пока, дружок.